Бездруга. Для меня это, конечно, маленький бит. Но с лагами это очень большой бит. Ну что такое? Я знаю, у кого это. И за вас, и за Фрапса. Ну вот и. Alright. в сказке. что поделать и наконец-то последняя локация каток где всегда новый год конечно наконец-то нельзя покататься можно забраться на вот эту гору посидеть на той красивой скамейке и посмотреть как пытаются другие посидеть за столько, поиграть на рояле и много заманчивых приложений. но все таки мы пока в школу где много людей есть различные принципальные растязания очень различные Например, захочешь состязание, шоу-шоу, и битва рост, клуб, посидеть на скамечке и посмотреть, как танцуют другие, или посмотреть на радостные лица влюбленных парках.